Так, сегодня получила посылочку. Наконец-то дождалась я ее. Сейчас я ее вскрою. Пришла она очень быстро. Донецк, Ростовский. Ну, чтобы попасть к нам в ЛНР, нужно, конечно, было немножко попотеть. Спасибо, хозяюшке. Умничка. Сделала мне вовремя переадресацию. И вот сегодня я ее привезла домой. Сейчас мы посмотрим, в каком она состоянии. Ехала она к нам через границу. Забирали мы ее сегодня. Так, что тут у нас? Собака моя разгалкалась. Так. Я надеюсь, там будут они все в порядке. Потому что я почтовом отделении Немножко позаглядывала Не удержалась, так сказать Ну, она немножко была Как бы нарушена, наверное Тоже там кто-то проверял Ну и вот Ой, какая красота Какая красота Да, они там, наверное, аж Зелененькие стали Потому что они в тепле Ко мне шли Ой. Вот так вот, умничка, все упаковано, все красиво, брошюрка, ой, спасибо большое, я рада, очень хорошо все упаковано, ну, надеюсь, на следующий год я выращу такие же самые красивые цветочки, как и в саду хизантем.